Мы продолжаем тему качества кошельков, и на самом деле хотелось бы обратиться к нашим прекрасным девушкам. Пожалуйста, избегайте кошельков со всевозможными побрякушками, весюльками, стразами и всевозможными украшениями. Это может легко повредить подкладку вашей сумки. Хотя, если вы используете кошелек в виде клатча, то эта проблема вам не грозит. Носите на здоровье. Давайте теперь подробно разберем каждый из видов кошельков. Вот сейчас у меня в руках этот шикарный красный клатч. Обратите внимание на легкость слайдера. Слайдер ходит хорошо, а если бы он перемещался плохо, то зубчики могут стираться и разрываться. Итак, с фурнитурой мы разобрались. А как отличить, например, дешевую кожу от дорогой? Первое, на что мы обращаем внимание, это запах. Доверяйте своему чутью. Видите? Это только деньги не пахнут, а кошельки очень даже пахнут. Запах дорогой кожи ни с чем не сравним. Ну, вам, наверное, понятно, о чем речь. А вот если кошелек имеет сильный химический запах, как вот этот. Либо лаком для ногтей, ацетоном немножко, но это не очень хорошо. Это значит, что в производстве на этапе обработки кожи, окраски, при дальнейшей сборке использовались токсичные материалы, альдегиды, кетоны и прочие вредные для здоровья человека вещества. Не забывайте о том, что мы постоянно берем его в руки, идет контакт с кожей, вся эта химия может нанести серьезный вред здоровью человека. Например, человек страдает дерматитом и не понимает, а с чего это вдруг? Не может понять причину, а это может быть недобросовестный производитель. Ведь мы как думаем, да, вроде бы натуральная кожа, зачем покупать дороже еды и, собственно, и так сойдет. Но безопасные материалы стоят дорого, и, соответственно, это влияет на конечную цену изделия. Стоит ли экономить на своем здоровье – решать только вам. Итак, вот этот пахнет приятно, вы чувствуете только завораживающий запах дорогой натуральной кожи. При его производстве не использовалось токсичных материалов, вся краска, клей, все только из натуральных природных компонентов. Конечно же, это делает кошелек более дорогим. Но мы же не можем экономить на здоровье, правда? Подписывайтесь на наш канал, одевайте ваши деньги, ставьте лайки, комментируйте и смотрите новые сюжеты.